Общая информация о весеннем равноденствии в отдельном видео, ссылка в закрепленном комментарии, посмотрите, пожалуйста. Для весов третья декада марта это завершение какого-то жизненного цикла, за которым последует новое начало. Ваш управитель Венера в последних градусах зодиака, в знаке Рыбы, где имеет статус экзольтации. На изображении показаны аспекты. Большинство гармоничные, что определяет новый астрологический цикл как благоприятный в целом. Луна, Марс и Северный Узел в день весеннего равноденствия находятся в вашем символическом девятом доме, который характеризует вопросы расширения, зарубежья, философии, религии, традиций. В третьей декаде марта могут произойти события, которые перевернут ваше мировоззрение. После долгих размышлений многие представители знака Лисы сделают выбор, который даст ощущение свободы и простора. Если у вас есть вопросы, споры, требующие участия официальных органов, то в ближайшие 12 месяцев они решатся с большей долей вероятности выгодную и полезную для вас сторону. В 3 декаде марта вы можете столкнуться с открытой конкуренцией, претензиями, критикой в ваш адрес. Но вы практически неуязвимы. Если есть конфликт, его нужно выстроить правильно, и это вы можете сделать в третьей декаде марта. Венера, ваш управитель, с 21 марта вошла в ваш оппозиционный знак, в Овен. Практически всю третью декаду марта держится соединение с Солнцем. А это так называемое сожжение Венеры. В этот период вам сложно понять свои желания. Поведение других людей может выбивать вас из привычного жизненного ритма. Но то, что происходит с вами в третьей декаде марта, будет развиваться в течение года. Не переживайте, если происходит что-то не очень хорошее. Гороскоп на день весеннего равноденствия гармоничный. А это значит, что вам в течение года будут даны все инструменты, чтобы исправить практически любую ситуацию. Если есть судебные тяжбы, то с большей долей вероятности в течение года они завершатся в лучшую сторону. Конечно, если есть конкретная ситуация, то ее лучше изучить на личной консультации и найти ответы но общий фон ближайшего года для вас благоприятный. Большинство ваших замыслов будут воплощены в реальность. Не стоит торопиться все сделать в третьей декаде марта. Это время анализа, взвешивания, за и против и разработки стратегии. Уже с апреля многое прояснится. То, что не нужно вам, останется в прошлом. Это могут быть также и отношения, личные и деловые. Но не сожалейте, если что-то уходит из вашей жизни. На это место обязательно придет что-то новое и долгосрочное. Сложный для вас период начнется с 19 декабря 2021 года и весь январь 2022. Венера будет ретроградна в знаке Козерога, который отвечает за закон, социальный статус, структуру. То есть в этот интервал времени ничего серьезного не затевайте. А так весь астрологический год с 20 марта 2021 по 20 марта 2022 благоприятный для вас если вы планируете уехать за рубеж не откладывайте надолго решение этого вопроса до конца 2021 нужно все сделать пока юпитер движется по водолею и строит гармоничные аспекты к вашему солнцу начать можно в третьей декаде марта запустить процесс но уже более углубленно заниматься этим в апреле вообще ближайшие 12 месяцев благоприятны для обращения образного разного рода государственные инстанции социальные ведомства юридические конторы общественные структуры в том числе и международные комитеты и организации например в комитет защиты прав человека комитеты по делам семьи женщин и детей Национальные общины и тому подобное. А может быть, кто-то решает вопрос об усыновлении, опекунстве. В 2021-м у вас должно все получиться. Весеннее равноденствие активизирует три сферы. Девятый дом, я об этом говорила выше, а также пятый дом, отвечающий за любовь, творчество детей, бизнес и любое ваше детище. Проект «Где вы автор». И именно сфера пятого дома делает вас в ближайший год счастливым человеком. Планируйте детей, создавайте свой бизнес, демонстрируйте свои творчество, Вы будете удовлетворены в результате. Также весеннее равноденствие акцентировало тему шестого дома. Ваш управитель Венера находится в этой сфере. Быть, работа, вопросы здоровья, домашних животных – это тема шестого дома. Управитель сильный, поэтому все должно быть хорошо по этой сфере жизни. Это общие тенденции предстоящего астрологического цикла. Если вам нужна личная консультация, связывайтесь со мной, контакты на главной странице и под видео. Поработаем с вашим личным гороскопом. В завершении напомню, что у меня появился телеграм-канал. Ссылка под этим видео в закрепленном комментарии. Заходите, подписывайтесь. Буду рада вас видеть в моем Телеграм-канале, в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из YouTube. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии. Это поможет поддержать мой YouTube канал Поделитесь этим видео, если не сложно. Оно многим может быть полезно и интересно. До новых встреч. До свидания.